чтобы не ходить и убавить видео, а вот Экрана подошла как не раз. раз Очень а. хорошее а. начало, это, это, это просто счастливые приметы, да? Если да. Гришу встретил, значит гонка пройдет удачно Лёха вообще не отходит от меня То есть вы так не против Решили не напрягаться. Да. Катя решила 107, а я Питер. А ты Я что, 107. да? Надо же снимать репортаж. Конечно, у новой трассе, да? Решим, десятку, Без своего видео мы не поймем, что там? Люди мне говорят: Привет, Олег! Бежали с тобой в питерский марафон. Увидимся на груте. Давал свое обещание, выполнил. Да, давался Я вдруг понял, что. Блин, у меня стерлось память придется пересматривать видео, вернее, я его еще не смонтировал, поэтому не запомнил. Я еще испорял, поэтому жду себя. Да, в себе. Да, да, да, да, да, все, конечно. Вот, Карна, до встречи на финише. Да, на сто, сто, сто, да. Так, Рамип, все. Значит, это очень необычная. Там у меня идет запись, да, Я меня идет запись. Это очень необычная история. Мне друзья с казанского паркрана говорят, у нас внутри мальчик есть, бегает, как лось, вот он там в Суздаль типа хочет, ему нужны советы. Ну, я такой думаю, мальчик молодой, ну, будем советовать. Ну, и мы... Тебе дали мой контакт ВКонтакте, да, дали? Ну, на скайпе. мы на скайпе. Мы, на скайп... Он задавал ну, вопросы такие, задает вопросы. Я не понимаю, я начинаю тачить. А сколько он бегает, как тренируется? Я понимаю, что кабан, это мне у него надо учиться. У него тренировки по 50 километров у тебя, да? По полям, по бездорожью. Это он, он вышел, он сразу пряжку взял. Но чтобы вы понимали, я за 14.40 пробежал, а он за 12. И этот человек ко мне обращался с советами. Что я ему Конечно. делать? Он бегает два раза больше меня. Просто это что-то невероятное. Ну, я на самом деле рад, что мы с тобой. совет -то да. должен быть. Да, ну, но тебе могли по себе? Все равно первый раз. Помогли совет какие-нибудь, нет? Поддержка все равно нужна какая-то. Да. Я, конечно, я, знаете, это был такой шок, когда я понял, сколько он бегает и как тренируется, он бегает в поля, бежит в одну сторону. И Что-то один раз ты там на автобусе возвращался даже, да? Ну, да, Сколько ты, да? 70 километров вот пробежал. Я последний раз на, нашел на обочине кота, бежал с котом на плече, с черным. Ну, короче, вот чтобы вам было понятно, разница в тактике. Я решил пробежать сотку, когда прочитал статью, что чтобы пробежать сотку на тренировках можно не бегать больше 30 километров. Но я, в принципе, бегал там 35 или 40 с перерывами. То есть 10 бежал, там плавал, еще раз 11 бежал. 44, короче, максимум. Ну и 6-часовой забег для тренировки. И этот человек тренировках, 50-60 километров бегает. он писал, я решил тестовую пробежку сделать. Ты тогда 90 или 80 хотел пробежать, я помню. 90 я пробежал, да? 90. То есть ну, он, чтобы пробежать, стоя проверить свои силы, пробежал 90. Это, конечно, монстр. Это, это только молодые, молодые безумцы могут себе позволить. Там еще трасса посложнее, чем здесь. И да, и он бегал по полям, по да. Пашни там, колосянные поля. Он рассказывал мне про технику бега в высокой траве, в короткой траве. это что-то не невозможно. Братья, ну, в общем, я желаю тебе, давать удачи, успехов, ну, все хорошим Да, хороших результатов До встречи на старте Удачи всем Молодец, что ты приехал второй раз, я так на что тебе понравилось Конечно понравилось А что ты сказал, что, а как это изменил твою жизнь, ты сказал, мне ты изменил мою жизнь? Изменило, я начал по-другому тренироваться, по-другому видеть бег вообще mm. Открыл мир То есть yeah. тебя скоро можно yeah. будет видеть на других мир забегах мир трейла о, кстати, что я хочу сказать. Это, вот это я... шикарный шикарный рюкзачок. Подожди, подожди, подожди. Я, я именно Просто. про это хочу сказать. это шикарный рюкзачок, купленный в Декатлоне Он вообще для он для велосипедистов. Но дело в том, что я бегу с таким же. Я бегу с таким же. Просто... Чё, с же? Да, да. Он очень функциональный. Это очень функциональный экзак. Значит, под... что могу сказать? Подрезал, да. Подрезал, под вот, вот это я не сделал. это я не сделал. Я покажу, как это выглядит в моем рюкзаке, потому что эта нет, фигня нет. она мешается, она реально неудобна. для великов... Без нее он выше подтягиваются. Да, то есть для велосипедистов он застегивается с липучкой на груди, но бегать так неудобно. Для бегунов нужно его подтягивать по максимуму Сказать, на плечи, работать. на плечи, да. Вот и в него обещается как раз все то, что, что нужно, нужно да. для того, чтобы пробежать 100 километров. километров, километров. Да. И, да, и нужно, короче, и нужно... Более двух килограммов. Да. И нужно, эти штуки Больше всего. обрезать. У, у меня это замотано ликопластырем. <laughs> вот фигня. Я, я не успел ее срезать, потому что после срезки надо подшивать. Я на это дело, короче, забил. Забил. А надо было сделать. А я еще, знаете, что сделал? Я покажу. Я вот сюда... Я еще поставил застежку. застежку и... ну, вы, я такие же часы как... И ну, ее на поясе вот так а вот подстегиваю. Бы, подстегиваю на поясе, потому что он болтается понял по да идея ну, на поезд нет я, да. по да. я просто Я, ну в Москве. Да, москва да вы, а вы записываете да конечно ну, каждый вот, кто меня узнал каждый да, кто меня узнал должен попасть да, в мое да, видео да. это закон Беж, такой бежу бегу 50 километров есть и дочь ну, дождь бежит 30 угу. сагитировал вы дочь дождь тебя или ты дождь я я, я, я я с самого начала трисадку побежал после году 50 не риснул на все, ну что, удачи вместе. А где дочка-то далеко? Давайте ее тоже. Да. мы по вечерам смотрим. Супруга! Да, супруга моя же. супруга первый раз здесь? Как зовут? Третий. Третий раз, да. Это вот это самое та фишка, что надо ехать с супругой, супругой, да, тогда все сложится, детей вывозить. Ну, давайте дочку-то найдем, нет? Пойдемте, пойдемте, там есть... А, такую... Что, это дочка? Держи, да. Держи. да, 3 километра, ой, 30 километров. Первый раз? Да. Первый раз. А до этого сколько? Какая большая дистанция? Да. Полмарафон. Полумарафон. полумарафон, да, полумарафон за сколько времени за бегаешь? 2.06, 2.03. Нормально, хорошо. А, да. Страшно, да. Нет. Нет. А, не страшно. страшно. А как зовут дочку, так мы не спросили. Вика. Вика. Ну что, Вика, удачи. И уже, уже, уже, уже да, все да. хорошо, потому что после забега можно будет посмотреть себя Спасибо. Ну, на надо пожелать кому-то что-нибудь, кто первый раз всем планирует успехов. бежать. Всем успехов. Я думаю, что все, все получится. Да. Хороший плодон. При такой организации тем более. Вообще, я думаю, что все будет хорошо. Отлично. И всем удачи. Да. Всем хорошего. Все. Да. Счастливо. Все, до завтра. Да, до завтра. До завтра. Меня зовут Владимир, а активно бегаю где-то я, наверное, с прошлого года, ну в прошлом году только десятки бегали. В этом году да, куча полумарафонов. Первый марафон пробежал. Сейчас вот полтинник бегу первый. Чем больше я здесь нахожусь, тем больше я жалею, что не бегу сотку. Но начало полтинник, потом соток да, да, да. хотя по силам соток спокойно Да. Потом, да. Ну чисто это по пробежать побежать там не на время. Только с победителем все понятно. Ну, что хочу сказать. Мероприятие очень крутое. Очень такое насыщенное какими-то событиями насыщенными приятными людьми спортсменами которые все в одном порыве завтра ломанутся ломанутся да а, что я сейчас сказать всем крепких коленей. да ну что удачи удачи удачи вот так вот мы завтра бежим так а у нас ну что Вдруг вот. Так, давай, посмотрим, обидимимся. Ты что, завтра на сколько бежишь? 100, конечно. Что? Да, у нет. тебя какая сотка? Первая, не первая? Вторая. Нет. Вторая сотка нет. будет. Нет. Ну, тебе легко будет. Еще у меня было 100 миль. 100 миль у тебя было? В да. Вельтоне? Да. Блин, ну ты крут, ты меня переплюнул. О, такой, зараза, меня переплюнул. На Давай руку. Как Привет. Привет. Отлично. Бежит? А, да. Ну вообще просто. Он приехал из Америки штурмовать Суздаль еще один раз. Здорово, здорово. здорово. здорово. Я рад тебя видеть. Я тоже. Ты готов? Да, я Твои готов. Твои травмы зажили. зажили. Зажили? Да. Надеюсь, снова у будет. Привет, я перескажу коротенькую историю. Недавно тут в Фейсбуке статья была, что на ляске медведь загрыз бегуна. И вот Сергей бежал, бежал. И тоже встретил медведя, но медведь Сергей испугался? Да. Что медведь? Черный... Сейчас же он испугался. Испугался, Пром... да. Больше, чем. 15 метров 16... примерно было, да? да. 15 метров. Блин. Стоял ко мне задом и рванул в кусты. Мои полезные советы тем, кто бежит груд, оказались действительно полезными и меня успели поблагодарить, но. Я знаю не все. Некоторые бегуны знают больше. Я, в частности, получил шикарный классный совет сегодня от Сергея. К сожалению, вы не успеете его увидеть перед гонкой, но к следующей гонке он понадобится. А все началось с того, что я пожаловался Сергею, что у меня проблемы в очках, их заливает потом. Оказалось, все решается просто. Рецепт старый, только я, дурень ленивый, в интернете, короче, не посмотрел. Да. Да? Да. Особенно да. этот рецепт будет полезен тем, кто лысеет или лысый, как мы. Пот заливает как, глаза, как бы, да. чтобы не заливало, берешь чуть-чуть вазелина на пальчик, проводишь, и все, пот обтекает по вазелину вниз. Глаза не заливает, по крайней мере, первый час, вот так, как боксеры делают. В общем, можно брать с собой какую нибудь есть такие шариковые вазелины, например, маленькие, да, или получается, что можно брать что-то жирное, типа губной помады, наверняка будет работать, наверное, маленький стик, наверное, пробовал. да, да, можно попробовать, и все, и вот, вот, вот так вот все очень просто. Короче говоря, да. это поможет вам пробежать дальше или быстрее. О, о, о, о. Сергей рассказать про то, что надо брови мазать вазелином. И здесь в спортмарафоне опять, как и в прошлом году, раздают подарки О, супер! тем, кто вазелин. попросит вазелин, вазелин от спортмарафона, да. Вот вазелин его можно использовать по-многим. Да, Для ну, многих там, разных вещей, да. Там. Да, Во-первых, чтобы не натирать мозоли Смазываешь ноги, можно с смазать знаете, Особенно, когда по воде бежишь. защищает кожу от дороги, воды которая Особенно жареного Второе, а так называемый чейфинг Когда после двухчасового бега на жаре Трехчасового бега начинает натирать кожу с вами одежду. Поэтому перед забегом можно возле нам на помазать. На да, Подписывайтесь, на да, на да, где Майка да, Шваса, где проходят на плечах. Все, и все, да. все да. Да. да. Самое главное. Да, да. Нужно беречь. Это так, дело нужно, нужно беречь. Да. Ну я от того, если пусть долга заливает, раз, раз, умазнул, на час хватает, водой не разно. И вода по бокам скрывается, глаза не лучше, А это такую маленькую баночку можно, под... а можно, жить, можно вообще просто взять с собой. Света, да, я так, то что-то я понял, мы уже где-то видели недавно, не сказали. А я бегу мы на марафоне. В Питере. Питере. Да, да, да, да. В Питере на марафоне. Я его еще не смонтировал, поэтому всех, кто видел, я еще не запомнил. Здорово. Ну что, ты как, настрой у тебя готов? Настрой боевой. Боевой. У тебя 100 да. километров, точно? Точно. Точно, 100 7, километров. 5. 5 утра стартанем, все, ты уже тут это самое что-то себе. Ну то что? Соломоновская это самое. Привыкаю, нашу. Ну что, удачи, всего хорошего было. Всем всем удачи. Да, мы ждем вас на самом Всем уложиться в нужное время. Запланирован. Счастливо. Юра, Филин. А? Как фамилия? Филин. Филин? Да. Да. Олег Факеев. Олег Факеев, это я. Ну что, какие планы на забег? Я полтинничек. Ну это серьезно да. все равно полтинник. Вчера в машине, вспоминая прошлый год, смотрел ваши рекомендации. И думал, перчатки специально сегодня ночью. Перчатки, кстати, это очень тема важная, да, да, да. Я сам свои, рекомендации посмотрел с огромным удовольствием, потому что все забывается и боль забывается, но радость от победы она всегда остается от этих забегов. Что, я рад, удачи. Я вам желаю. Да, да, да. Приду вас проводить. Хорошо, хорошо. Ну привет, кто откуда? Здорово. Я реально, я уже перестаю... Да, из, уже... из Владимира. Мы а с тобой познакомились именно здесь, когда нас спрашивал про выбор пасты. Да блин, да, я помню, сейчас, я же прибуду. Да, да, да, да, да, да, да. Смотрите, да. да. Но, я запомню, буду, ну да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, а да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ну что, да, да, да, да, да, Тридцать. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, все, запись пошла, так, запись пошла. Встаньте поближе друг к другу, ребят. Так, ну что? Я честно скажу, я уже опять я не помню, кто вы откуда. А вы нас не можете потому что мы из Тамбова. Вы из Тамбова? Да. И вы здесь первый раз? Да. Нет. нет. Видео, да. Я такой настраиваюсь, да, ребята да, да. меня узнали, да, сейчас да, да. у меня мозг как работает, блин, старый пертун никого не помнит. А кто а может так есть? А ребята, видео, много И что? И прибежали сюда после этого? Не то, что прибежали, просто надо было что-то как-то знакомиться сразу. Да. Да. да, ну и все, и, и завтра вы стартуете на Хотим 150 но... попробовать, но такой нет. Нету. нету. И вы решили поэтому что, поэтому сколько? На 30. На 30 для начала, да? А, вы 150 на троих сообразить да. решили, 150. Да, 150. Молодцы, молодцы. У а, вас как настрой? Слушайте, у меня боевой, у меня задача заснять новую трассу, а, я хочу пробежать быстрее, вот, но не знаю, насколько это получится, потому что... А, так. Да. Я хочу пробежать быстрее. Слушайте, я это выражу потом, я уже сто раз говорил, я просто вам рассказываю, да. А не останавливают, вдруг что-нибудь хорошее скажете, я это в номер раз и вклею. Ну и в общем все, я буду над этим работать. Да, у меня подготовка стала лучше, не так, как в прошлом году. В прошлом у меня было чего да, Так, хорошо, давайте так делаем. Ребята спрашивают меня, как я готовился. Дело в том, что э, не в, прошлый, а в прошлом году, за прошлый году мне сказали, как нужно готовиться. Самый простой способ бегать 4 раза в неделю, 15-15-30 километров и действовать установить через день. Вторник, четверг, суббота. Значит, вторник 15, четверг 15, суббота 30, и воскресенье 10 восстановительных. И разный пульс. Но я перед этим прошел тест, тестирование, мне сказали, на каком пульсе я должен бегать. И я так херачил, короче говоря, 5 месяцев, и пробежал в 2016 году. Вот. В этом году у меня так не получилось, ну, почему-то как-то я так вроде бы рано начал бегать, набег был очень маленький, но я понял, что общий тренировался у меня выше, и я придерживался этого же плана. Но я бегал на более медленном пульсе, и для сравнения получилось так, что прошлая длительная тренировка шестичасовая – в 2016 году я за нее проезжал 50 километров, а в этом году за 6 часов я проезжал 60 километров. И это дает мне надежду ухватить пряжку, лиси, пряжку за хвост. Да. Но Миша сделает раз сложнее, поэтому как она там будет? Главное 8, понятно, 8. Он будет. Да, да, да, да, да, да. Вот. Ну что, у вас, ребят, все впереди. Вот. Вы будете смотреть это видео да и вспоминать Нет, действительно мы просто смотрели реально когда готовились смотрели какие-нибудь ходить посмотреть видео по по этому поводу поэтому вас это, не да, что, да. Что, нас ждет? что ждет да да, да, да, да да удачи вам завтра финишировать ухватить лес и пряжку вот так вот так вот да. Все. Все. Ребята, и вам, и вам первый раз это здорово это это реально классно это реально классно я вам завидую если вы первый раз я вам завидую встретимся на московском марафоне да в московском марафоне встретимся Все. Все, Все,